Ребят, всем привет. По названию видео вы уже, ну, в курсе, да? Какая тематика у нас сегодня? Так вот, ну все, и будем медлить. Но сразу говорю, я не обещаю, что это будет коммерческий звук, вообще что-то еще, какой-то там легкая демка, да, там если по нас карантесу что-то на замутить, ну, блин, вообще стопроцентовый вариант. Но тоже зависит все от исполнения и от, блядь, оборудования. Вот, как бы отталкиваться надо от этого. Давайте послушаем до обработки. Прости меня, меня я нас, прости, позабыть о себе, все себе потушить. Вот, сухо, все не очень так звучит, прикольно. Вот, давайте после обработки послушаем. Прости ты, меня, меня нас прости, о себе, себе потушить Вот, ну, более, так уже яснее, как бы, и собранней, вроде бы. Так вот, что я делал? Все, врубаем все. У меня здесь три плагина на дорожке группы я не создавал. На эту дорожку не смотрите, удалите ее нафиг. Не знаю, как оно тут оказалось. Все, у меня тут какой плагин? Мазарати. Да? В стерео. CLA, вроде бы так это говорится, эффект. И автотюн. Автотюн повесил так, просто чтобы сглаживал. Вот. Um, так. Все. Исходные настройки. Ой. Начальные. Начальные. Вот у нас все с нуля. Так. Че? То есть повешу этот плагин от Waves. Вообще покажу так, где он находится. Мастеринг. Uh, и вот стерео. Мазарати стерео. Все. То есть, смотрите, без него я вот уже его повесил. Вот с ним, без него, с ним. Уже даже громче, как-то четче. Вот. Здесь у нас сами пресеты бочка. Короче, я выбрал гитару. Ну, давайте сейчас пощелкаем. Просто щелкаете и смотрите, какому больше подходит. Брасти меня, меня позабыться. У меня вот гитара. Она громче, как бы. Брати и... меня, меня я, нас, брасти, не... все. В общем, смотрите, этот плагин от известного звукорежиссера Тони Мазерати. Он его... Сделал, там зафигачил у него хреновую тучу пресетов. Ну, не хреновую тучу, ну хватает. И все там уже, в принципе, готово, да? А, вот, смотрим. Здесь у нас эквалайзер. Да, то есть низкие частоты, средние и высокие. Компрессор. Выходная громкость. Это, я не узнать это тоже громкость какая-то. Крутишь, оно громче становится. Вот. А, то есть нам здесь не нужно выбирать частоты. Или ширину полосы. Здесь уже все за нас все придумано. А, вот. То есть лов я убираю вообще. А, прежде чем вот что-то крутить, я ну выкручиваю на максимум, смотрю, что это вообще. Прости меня, меняя. То есть, если мы плюсанем это, то получается у нас нос. Вот это бубнешь. Нам он нахер не нужен, поэтому мы убираем это. нас, позабыть о себе. Себе. намного чище то есть выключим плагин прости включим меня, меня на... и громче и немного чище но идем дальше смотрим что у нас это нас, прости, что добавляет ясности, да? Ну и, соответственно, мы выключаем. Меня, меня, нас, прости, не позабыть о себе, все То есть так нормально. Все, идем дальше. Компрессия. Компрессируем это. Дело выравниваем динамику. Низкие с высокими звуками, да? Мы их просто выравниваем на один уровень, чтобы ничего не вылетало у нас. Да? Да. Все, компрессируем. Потушить прости меня все вот сейчас она в принципе на одном уровне но она стала все тише да меня я нас прости поэтому я добавляю здесь громкости себе себе так мне уже более-менее нравится допустим все захожу э, в заводской встроенный плагин ну не знаю короче эквалайзер здесь у нас есть в кубейсе я, его... я знаю свой микрофон где-то в районе двух тысяч килогерц 3 да? это здесь где-то примерно у меня здесь звук металла железа такого неприятного поэтому я здесь срезаю вот я с меня ми... то есть как бы ну Слышно то, что оно как бы и срезало все вот это дело. И он стал как бы, ну, потусклее сам вокал. Меня я нас в Ну, в принципе, ничего страшного, потому что для того, чтобы это все дело сделать еще яснее, я повесил вот такой плагин. Тоже от Waves. А, вот. Ставим топ. Выкручиваем вообще на ноль. Да? И смотрим тоже, да, для чего. Смотрите, как это всё. Всё В во душе Меняй. Меня Меняя нас, прости позабыть О себе Всё себе Во душе Прости Меняя меня нас, прости Мне позабыть О себе. Все, вот так меня устраивает. Все. Ну и соответственно, что у нас? Автотюн. Автотюн просто шлифанул немного, да, как бы. Спил, в принципе, неплохо. Что, нашел тональность минуса, поставил настройки, да, какие нужно. И все. Все готово. Вот. В принципе, и все. Ну, на минусе там вот щелкало у меня что-то. И на нем я также повесил вот этот плагин срезал то что вот мне вот ну где-то примерно в этом районе щелчки. Все себе, по души. А, вот смотрите ну вот сейчас я даже слышу можно добавить немного вот этого носа самого до да, которого мы убрали власти меня или даже наоборот давайте сейчас повесим реверб реверб с двум как бы он не знаю, почему-то вот, когда он, они уже висят, мне легче сделать что-то дальше. Все, вешаю, вот у меня, реверб. Ну, как, как, как им обычно я пользуюсь. Меняя нас, прости, позабыть о себе, все себе, по душе. Прости меня, меняя нас, Сильно скомпрессировал, некоторые моменты прям уходят, прям глушатся. Поэтому я немного не, раз компрессирую это все. Нас прости, позабыть себе. все себе в душе. Позабы. в принципе, че-то. Ну и все. Дилей меня, меня я нас враздивлю, позабыть о себе, все себе по души. По души. Прости меня, ми. меня я нас враздивлю, позабыть ну слышно что вот ну как бы как бы результат на лицо вот вот в принципе и все как бы что-то сделать быстренько вот ну, вот этим вот это можно все сделать да ну я думаю да как бы вообще э, без проблем можно какие-то демки выпускать ну с вот, с вот этими плагинами <смех> плагинами блядь. вот все кому понравилось кто что-то усвоил кому ну, действительно это на пользу все ребят пожалуйста и ставьте лайки подписывайтесь все до свидули